18 ноября в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ собрались неравнодушные к профессиональной теме педагоги иностранных языков Татарстана. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов преподавательского состава ВУЗа. Заместитель директора по международной деятельности и развитию Института филологии и межкультурной коммуникации Элизара Гафиятова поблагодарила всех собравшихся гостей и отметила, что данная встреча очень значима для Казанского университета. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли в гости, за то, что вы смогли найти время. Мы понимаем, что для вас это было сложно, оторваться от детей, оторваться от ваших школьных Трудовых будней, да, я знаю, что вы просили друг друга, чтобы вас подменили, кто-то за вас провел эти уроки, да, многие обращались, звонили. Но я надеюсь, что сегодняшний день будет таким же плодотворным, как мы его и обычно привыкли проводить. Программа мероприятий включала в себя не только торжественную речь, но и семинары. Их тематика была разнообразна и многогранна. Преподаватели иностранных языков делились своим опытом и знаниями в области применения корпусной лингвистики на уроках, Использование киноматериалов подготовки к сдаче устной части языковых экзаменов и многих других. Так как именно наш институт является центром педагогического образования по подготовке учителей иностранных языков Республики Татарстан. К нам на саммит приезжали коллеги из Елабужского педагогического института, который многие будут считался центром педагогического образования. Но, к сожалению, направление педагогика осталось только. Напомним, что День иностранных языков прошел в рамках третьего Казанского международного лингвистического саммита, который завершится 19 ноября. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.